Сейчас по 10-балльной шкале я пройдусь под моим током, а ты не скажешь, насколько болит. Хорошо? От до десяти. Но ну, ты ничего не чувствуешь, Наташа, просто кознание. А здесь ну, такая прям дикая боль, которую ты не можешь терпеть. Хорошо? Не думай, просто говори. Сколько, Наташа? 7. Сколько? Пять. 5. 5. Сколько? Десять. Mm. Сколько? Семь. Сколько, Наташа? Три. Сколько? Два. Сколько? Семь. Семь. Отпусти. Наслабь Сколько? Десять. Сколько? Три. Сколько? 7. Семь. Семь. Семь. Наташа, подвиньте, пожалуйста, на бочок. Сейчас. Угу. Нижняя ножка сомни, вернее. Сколько? Шесть. Десять. Поворачиваешься на другой бочок. Нижняя ножка сомневая в крови. Сколько? Тоже десять. Все. Ложись на спинку. А ты же не двоечку. головы нет. Вместо головы футбольный ни о чем Ласки закрываем. Наблюдаем себя из внутреннего космоса. Вдох. И длинный выдох. Вдох. И длинный выдох. Молодец какая. Еще раз дышим. Прощукиваем в шейки. Дышим. Дыши, девочка, вдох сделаем. И длинный выдох. Молодец. Продолжай дышать. Дышим. Дышим. Я не слышу, чтобы ты дышала. Дышим, моя девочка. Угу. Дышим. Вот так. Да. Замечательно. Хорошо. Да. Скажи, пожалуйста, где ты было про У меня только в шейке или все-таки в грубом поясничном отделе? шейке. Шея замечательная. Отпусти голову. Отпусти голову. Наташа. Положи голову на руки. Все. И расслабься. Расслабься. Все, моя девочка. Неконтролируй мои движения. Дыши. Я не слышу, что ты дышала. Ой, умница. Какая же природа. Ай, умница, Наташа. Все замечательно. Угу. Не поворачивайся шею. Наташа, вы не Угу. на этаже встаешь, и просто эту ручку There we go. Да, расслабляйся, зайка, не про меня. Отпусти ночку. Отпусти ногу. Отпусти, расслабь. Кава с точки похожи на Таш. Наташа, расслабь ногу, пожалуйста. Выгнали из этого, на голову уложи. Да. Отпусти ногу. Отпусти, Наташа. Ну, отдайся, пожалуйста. Чтобы в небо ниже немножко Чуть-чуть мне подайте, пожалуйста. четыре три да, один 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Он несет, Я же на тебя давлю, Вперед я на себя давлю, вперед подайся и еще на меня выдох выдаешься у него не вдох и выдох На, на замок заряд да, головы дави на замок. Вдох и дави. Вот так. так. Кажется. Стропец, вы вот теперь Допустим, на свободе должно быть, я свободен. Ну что, поехали? выдох, выдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вот и все, что происходит. Ну, полыхали. I'm mm just -hmm. Я не буду делать ничего больного, это же просто долго выезжает. Сколько? Сколько один? Так, Наташа, что вот здесь выскажи мне? Прям чтобы она падала на меня, отпусти. Я себя чувствую вообще великолепно. У меня легкость. Такие незабываемые ощущения. Я ощущаю легкость тела. теле. У меня как будто крылья за спиной сейчас. Хочется взлететь и улететь куда-нибудь. В тёплые края, да. Да. Было здорово. Кто боится, это ничего страшного. Это даже очень приятно. Спасибо вам большое.